открытая местность трагины трагины или как их крекеры так тачка хорошо Где здесь броник Он лежит отлично патрончики все в тачку и валим так мне надо получается туда назад Да скажи, Криггер испытывал на людях? Вот еще одна причина, постоянно найти Хорошо, и тебе в лабораторию в но Вход в Да, мне как раз не хватает действительно. Тихо, тихо, тихо. Раз. Кто сзади? Откуда? Убил я его, нет? Ну-ка. Я, короче, в стреляю почти вслепую. Я не понимаю вообще. Да вообще просто не говори ка чувак такую задницу нет что готов. так я я думаю что ты еще наверху вот никого не ты вижу ты умрешь. наверху короче Короче, наверху. Так, я не знаю. Блин. И Что? ай яй ай яй да, в смысле, что не сдох? Кто-то еще. Наверху, вот стопудово. Даже не пытайся, Даже не, пытайся. Даже не пытаюсь. захотелось. Сдохни, сдохни. Короче, мне он на ту сторону надо, понимаю, да? Сдохни. Могу я как-то вот сюда вот пробраться? И здесь вход-то какой-нибудь? я хер еще делают! Ой! Ё ой уй уй уй уй уй уй уй уй это еще бегут. Получай! Снайпер, хорошо. Что еще так. Ты мой. Да, а что хорошо, готов. Я надеюсь, вот оттуда с боков не прибегут. Готов. Время, Время менять имена. блеха они так топают и непонятно где. Ты Ты Короче, вон туда мне надо, вот стопудово. Хочешь надо через тебя? мост как-то пройти. Надо, короче, забраться сейчас вот, на, вот сюда, вот на эту крепость. А, зачем? Ну, если только чтобы убить, короче, чтобы они мне не мешали. Там". Так, здесь все? Косик загасил. Ага. Так, откуда? Сейчас ты умрешь. Где-то отсюда стрелял. пропал? Мы его потеряли. Ладно. Просто жесть. Они просто появляются из кустов просто вот внезапно. И вот... Выкурите и, его оттуда! И вот... Не понимаешь. Выкурить его оттуда! Бля, а тут не пройти никак, да? Опа. Разместите взрывчатку. А у меня есть взрывчатка? У меня нет взрывчатки. А где мне взять взрывчатку? Они сейчас начнут смотреть сверху, палить по мне. Я тебе говорю. Какой-то лагерь, значит, должен быть здесь недалеко, где взрывчатка. Упти. Епти, мать! Нихера себе, откуда он стреляет, ты видал? Погоди ты. А где мне взять взрывчатку? Это полная жопа. Так, ладно, я по.. Значит, я, наверное. А, он там, значит, наверное, взрывчатку надо взять. А как я так получилось Вот так вот Что я попал вот сюда А мне значит надо было туда Там Так ладно Опять им типа, пересел Хорошо Я смогу здесь как-то объехать? Леха застрял нахуй, Идите, идите лесом все Сам туда В смысле? <covers humanity> Какого хера? Цель прям на него, а почему он не дохнет? Фу. Так, ладно. Еще как-нибудь попробуем. Карточка позволит тебе Отлично. Да, мне как раз не хватает внимания. Валяха, за дерево убежал, да? Да в смысле, опять в упор подбежал, мне его... Да пошел тут нахер. Задрал. Ай-яй-яй, снайпер. Где-то. Давай, умирай-то, но. Ну. Все загасил. Так, короче, туда надо идти пешком, я так понимаю. Ох, жестко. Просто жестко. Дал немножко. Где-то... Готов. Ай-яй! Ай-яй! Ай-яй! Просто дичь. Просто... папа снайпер. Увидел его в окошке. Готов. так в принципе меня пока никто не видит Фу. да как вы и говорили э в комментах это место здорово так дает попотеть короче и типа бы я должен был здесь проехать на машине сохранка но но почему <звук> ему в голову выстрел че не сдох так, ладно стелс это уже здесь нихера не получится <звук> Какой двиг, двиг, двигатель какой-то. Что за двигатель? Еха. Хотел сказать, где не ползают Это все? Я не думаю, что это все. Там на вышке по-любому есть. А, с этой вышки, по-моему, и стрелял, да, с базуки? Я думаю, здесь еще есть, помимо вышки. Угу. Вот было вот То, что надо. Фу. Ну, пускай давай убивай уже меня ну, Вот зачем я туда поперся Вот зачем Так, все, взрывчатку я взял Теперь мне нужно Обратно А обратно Идем тем же нахер путем Да, да Потому что здесь уже почищено немного. Так, а я же еще снайперки там патроны взял, да, какие-то? Да Ух ты, 15 патрончиков. Прошечно. Не вижу там это, Так, куда он пропал, где говорят? Я, собственно, никуда и не уходил. Там, где и был. Так, теперь мне надо идти в обход. А в обход, наверное, лучше, как я шел. Вот здесь. Как я изначально шел. валяются. Почему-то тут дверь нельзя взорвать. Почему именно ту надо взорвать? С той стороны. Так, погоди. Снайперка. С этой же вышки херачит. Не вижу. Кто-то тут, тут шумит. кто тут... не стоит, да? Так, погоди. На мосту. Раз. Снайпер два. Погнали. Снайпера. Кунь. Кунь, в первую очередь. Где он? Так надо. Второго. Где он там? Бежал с моста, что ли, уже? Вродится. А, да, он бежит. Так, окей. Здесь, в принципе, на мосту больше никого не должно быть. Все они теперь вот с левой стороны. это вот здесь. Раз. Раз. Один, да, только? Пока, в принципе, вижу только на радаре только одного погоди, давай-ка здесь, вот сейчас. раз Пропал. все потихоньку потихоньку, потихоньку сейчас немножко пройдем и короче я это еще раз взгляну на бинокль Никола, ху, это жесть. Где он? Не Они либо это либо наверху, или это здесь где я не вижу, короче. Где-то мне кажется наверху ну блин в прошлый раз их здесь было очень много или они откуда оттуда прибежали все так ладно <питут> не заденет меня дело я мог бы сказать но лучше сам догадайся откуда граната! откуда откуда их граната чувертушка вертушки тут не хватало бляха Так, вертушку я снял. Здесь вроде тихо. Ладно, погнали. Ублюдок! Я убил его? сранится не папа заб... лёха вот урод ну-ка сейчас здесь выглядит наверно <сёк> самка не прибежал молодец через чуть-чуть и алё Мысли там кракины. Ну-ка. бляха, если там эти вот упы упыри эти кр крекеры. Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Стой в смысле, откуда я сейчас начну то опять? Что за дичь-то бляха? Другой путь Новая жизнь, новые правила Погнали Все <Стургий> ништяк Так Куда мне надо О, на ту сторону Понятно Так, снайперка, снайперка, снайперка Мазал Леха. Ладно. Да что тут, ты... клуб? Так, так. Папа. Готово. Снайперка нужна. Погнали. Раз. Не вижу. Ла. Да в смысле? да? Ну то где-то? Вот. Ближе подбежал, да? Я его не вижу теперь. Он может залезть ко мне? Так, ладно. Снайперка. Зарядка. Вот, бинокль. Лоб. Окей, вижу. Был пацан, нет пацана. Бинокль. Лоб, вижу. Лоб. Готово. Дальше Бинокль Так Ну в принципе оп, оп где это далеко Так Далеко не видно. Ладно, окей. Так, короче, спускаться. Там внизу, блин. Дебилует один. Больше не прибежала никого. Ладно. Погнали спускаться, короче. По-любому сейчас из одной сторон, из сторон стоит. Как начнет по мне палить? Че, нет? Че, нет, что ли? Все, отлично. Почему так далеко сохранка, бляха, просто? Че, я-то бегу по мосту? Нет? Получится? Опа, сохранка. Ништяк. Надо было по мосту, идти, а не в обход. Ай-яй-яй, где-то... А вот и второй сейчас прибежит, наверное, да? Воно. Давай сюда иди. Все, ништяк. Так, теперь взрываем, короче. Теперь взрываем. Я теперь на безопасное расстояние бежал. Все хорошо. Что Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Я найду тебя. Давай найди. Так, минус один. Сейчас вертушка еще приедет. либо сейчас меня гасить будет эта вертушка либо а, она улетела она она что высадила здесь десант и улетела он допустим так окей Мне надо сюда здесь где-то еще рычал этот мутант окей, отлично отлично Продолжение